И в каком виде она выпускалась сейчас? Во-первых, существуют две основных модификации на сегодня. Это Mozer Chrome Style Pro черная и Mozer Chrome Style Pro белая. Соответственно, черная это артикул 1871, дефис 2071. И белая 1871, дефис 2072. Помимо этого, выпускаются лимитированные серии там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 пластика, из которого изготовлена машинка, то есть здесь никакого окрашивания нет, а, облизать краска не будет, потому что ее просто нет. Тем не менее, а, со временем, такой пластик может также царапаться, приобретать не самый а, презентабельный вид, как любая вещь, которой много лет. А, допустим, здесь моя домашняя машинка, уже далеко не новая, Moser Chrome Style, без всякой приставочки Pro. Обратите внимание,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 корпус а, будет гораздо меньше разбалтываться, потому что будет не просто на защелках крепиться, а стягиваться винтами. Что еще необходимо отметить? А, по старым и новым машинкам срок службы аккумуляторов литионных а, несколько выше, чем у старых никель-металлгидридных. А, да, а, продаются.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 Производитель обещает долговечность этих ножей до 40 раз выше, чем у обычных белых ножей. 40 раз я никогда не поверил, но если вдвое дольше прослужат, очень хорошо, потому что оценник на них практически одинаковый. Кроме того, имеются специальные ножи для стайлинга, выпускающиеся для этой машинки. Это так называемый нож All-in-One. Все в одном. Да...